о самом ярком и самом эффективном продукте компании TLC это чай. Как говорится, все великое начинается с чашки чая. Я вам хочу сказать, что вне зависимости от того, нравится кому-то эта отрасль или не нравится, отрасль похудения и коррекции веса, она всегда была, есть и будет миллиардной отраслью, в которой крутятся очень большие товарообороты. Вот. Но помимо того, что лишний вес приносит эстетическое неудовлетворение людям, которые его имеют, лишний вес также дает очень сильную нагрузку на организм. Задействованы такие органы и сферы человека, как опорно-двигательный аппарат. Лишний вес дает очень большую нагрузку на кости, хрящи, позвоночник, суставы. Страдает дыхательная система, потому что лишний вес дает сильную одышку, дает затруднительное дыхание. Сердечно-сосудистая система также находится под угрозой, потому что под избыточным весом сердце работает в несколько раз сильнее и напрягается гораздо сильнее. Плюс метаболизм и желудочно-кишечный тракт. Здесь получается замкнутый круг. что Из-за того, что у нас часто бывают проблемы с желудочно-кишечным трактом или из-за того, что у нас нарушен метаболизм, человек набирает избыточный вес. Но при избыточном весе также страдает желудочно-кишечный тракт, и не улучшается метаболизм. Получается вот такая вот ситуация, из которой вырваться порой невозможно. Дабы не быть голословной, хочу вам привести статистику, что на данный момент более 68% взрослого населения имеют избыточный вес, который мешает в жизни. И причем около 40% это люди от 40 до 59 лет, более 30,5% это люди в возрасте от 20 до 39 лет. И на данный момент я не могу привести статистику, но хочу вам сказать, что подростковый избыточный вес, он также набирает обороты и сейчас очень много подростков в возрасте от 16 до 20 лет, для которых этот вопрос также актуален. Первое, что приходит на ум человеку, у которого появляется избыточный вес, возможно в небольших количествах, возможно уже в таких больших масштабах, это, конечно же, диеты. Нет ни одного человека, который никогда на себе не пробовал хотя бы одну диету. Диет очень много. Но зачастую это доставляет неудобства людям, в том плане, что диеты нужно придерживаться. Это также влияет на перекусы на работе. То есть, если вы придерживаетесь какой-то диеты, то вам необходимо брать с собой судочки, брать с собой лоточки. Это очень часто бывает неудобно. А плюс люди, которые живут по постоянно в бешеном ритме жизни, у которых все расписано по минутам и по часам, а также зачастую не имеют такой возможности просто элементарно вот носить свой рацион питания с собой. Поэтому очень многие люди начинают и бросают, не доводя это до конца. Второй момент, который приходит в голову большинству, это тренажерный зал, физические нагрузки, упражнения жиросжигающие а, упражнения, да, вот, которые рекомендуют а, фитнес-залы. Но я вам тут хочу сказать пару моментов, что, а, во-первых, для того, чтобы действительно сжигался вес, необходимо а, первые а, несколько месяцев заниматься с тренером. Именно профессиональный тренер только может вам дать а, правильную нагрузку. Это не просто беговая дорожка, как многие считают, это не велотренажер. Это на самом деле а, силовые нагрузки, которые направлены непосредственно на сжигание подкожного жира. И для того, чтобы он не возвращался, нам все равно необходимо будет корректировать свое питание. Очень многие люди лишены этого в силу отсутствия времени, в силу отсутствия желания, в силу того, что просто некоторым это физически тяжело. Так что же делать? Многие компании предлагают в этой сфере людям такое решение. Купите коктейли, купите добавки, то есть и заменяйте прием своей пищи вот каким-то порошком. И как показывает практика, люди готовы пить эти порошки для того, чтобы снижать свой вес, для того, чтобы решать свои задачи. Но пить порошки это, конечно же, не та вкусная еда. И если человек привык питаться по одному рациону, то также надолго этого не хватит. Плюс есть разделение коктейли и порошки, которые нацелены непосредственно на снижение веса. И отдельно вот в разных компаниях идут капсулы детокса для очистки организма. Продукт, о котором мы сегодня разговариваем, чай компании TLC, он объединил в себе эти два процесса снижения веса и очистки организма, чем стал очень удобным и классным продуктом для применения. Сам по себе чай Иосо, о котором мы сейчас говорим, он является уникальной травяной смесью на основе 9 трав. Этот чай предназначен для очищения и детоксикации нашего организма. Я вам хочу сказать, что с 2015 года этот чай признан в Америке как самый топовый, самый продаваемый и самый эффективный продукт. В сфере коррекции похудения веса. Также этот чай имеет сертификацию халяль. Для тех, кто не знает, сертификация халяль – это мусульманский знак качества, который означает, что этот продукт, он экологически чист, он безвреден для человека, не приносит вреда, и он духовно чист. То есть получить такую сертификацию продукта довольно сложно, но эту сертификацию чай имеет. За все время было продано более 100 миллионов пакетов. И я вам хочу сказать, что компания по результатам вот своей деятельности за столько лет настолько уверена в эффективности своего продукта, что в Америке действует такая акция, если человек покупает чай, употребляет его в течение 30 дней, не получает абсолютно никакого результата, Компания ему возвращает деньги за тот продукт, который он купил. Также это основывается на огромных количествах фотографий, где люди делятся своими результатами наглядно, потому что действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чай, который у нас появится в продаже уже с 8 ноября, он будет представлен в двух видах. Это заварной чай и растворимый чай. А в чем их отличие и в чем их действие? Первое, о чем я хочу вам рассказать, это заварной чай. Это чай, который уже попробовали многие партнеры компании TLC, уже есть наши личные наработки. И вот этот чай, это как раз вот тот чай, который состоит из девяти натуральных трав. Значит, какие травы входят в состав этого чая? Чертополох, Расторопша, курма, Папайя, Листья Мальвы, Алтея. Вот из этой первой пятерки я хочу обратить ваше внимание на некоторые отдельные свойства данных ингредиентов. Значит, чертополох является очень хорошим мочегонным и чистит печень. Печень у человека – это самый грязный орган, который очищает нашу кровь для того, чтобы организм работал после жареной картошечки, шашлыка алкоголя, вредных привычек, то есть печень страдает больше всего, и чертополох, вот в частности, тот ингредиент, который чистит печень и восстанавливает ее. Хурма. Хурма очень хорошо воздействует на органы человека при заболеваниях сердца. Гипертония, инсульты очень хорошо убирает отеки и очень хорошо улучшает кровоснабжение. Папайя содержит клетчатку. Клетчатка, это на самом деле, вот ее часто сравнивают с такой грубой метлой, которая просто вот чистит наш кишечник, выводит из него все ненужное, то, что вот застоялось у нас годами. Кстати, небольшой такой факт, для тех, кто не знал, даже человек, который не имеет избыточного веса, и человек, который имеет избыточный вес, каждый человек внутри себя, носит более 3 килограмм каловых отложений, которые находятся вот как раз на стенках нашего кишечника, на всех изгибах, которые необходимо периодически чистить. Листья мальвы являются очень таким мягким, слабительным, мочегонным и, самое главное, удаляют из организма слизь. Алтея. Алтея очень хорошо влияет на работу желудочно-кишечного тракта, устраняет такие неприятные моменты для человека, как вздутие, запоры, устраняет также отеки в дыхательных путях. Далее, оставшиеся четыре ингредиента, очень также важные и очень значимые. Книгу с аптечный, мирис, ромашка и имбирь. Книгу с аптечный это вот тот самый девятый ингредиент, который я долго не могла найти в списках, но оказывается, это очень важный элемент чая, потому что он, первая, самая главная и самая важная его задача, он регулирует аппетит, то есть убирается вот это вот ощущение жора. Когда мы заходим в магазин, есть вот такая поговорка «Никогда не скупляйся на голодный желудок», потому что мы хотим купить больше, когда мы голодны. То же самое происходит с нами за столом, когда мы голодны, мы видим еду, мы наедаемся, вот, как говорится, вот до отвала. Есть такое правило, что чувство насыщения к человеку приходит через 20 минут после того, как он покушал. Мы кушаем до тех пор, пока это чувство насыщения не придет к нам за столом. То есть регулируется аппетит. Дальше. Регулируется приток желчи. Желчь нам нужна в нашем желудке для того, чтобы переваривать пищу, которая к нам поступает. И если у нас нарушен этот процесс, желудочно-кишечный тракт страдает, пища не переваривается, человек набирает избыточный вес. А, мирис. Обратите внимание, мирис – это смола. Смола является очень сильным антибактериальным и противовоспалительным средством. Также очень хорошо влияет на дыхательные органы, вот на наше дыхание, на все, что вот связано с, с этой функцией. Ромашка. Ромашку знают очень многие. Это очень уникальный, простой уникальный ингредиент. Но ромашка в составе чая даст такие вот... Такое воздействие на человека, во-первых, апигенин, который входит в состав ромашки, это антиоксидант, который влияет на рецепторы мозга. Потому что когда начинается у человека процесс похудения, мозг начинает понимать, что что-то не так, у человека появляется вот вялость, апатия, депрессия, отсутствие настроения. То есть вот этот вот апигенин, он решает эти вопросы. Также ромашка очень хорошо влияет на состояние и качество сна, убирает бессонницу и поддерживает сердечно-сосудистую систему. И последний ингредиент – это имбирь. Имбирь, он также многим знаком, он снижает симптомы тошноты, убирает спазмы, воспаления, играет вот такую заключительную роль. Я вам хочу сказать, что не зря я вначале говорила о том, что при избыточном весе страдает не только вот эстетический внешний вид, страдают другие органы человека. И чай сделан таким образом, что помимо того, что он корректирует вес, он способствует похудению, он очищает кишечник и также поддерживает все органы человека, которые, задействованы при избыточ... которые страдают от избыточного веса. То есть чай сбалансирован настолько, что не только снижает вес, но и поддерживает остальные органы, которые при этом страдают. Второй вид чая, который будет доступен нам с 8 ноября – это чай растворимый. Он находится вот в таких вот пакетиках, стиках, как я их называю. Да, он очень удобен будет в том случае, если мы куда-то уезжаем, если нам нужно выпить чай, к примеру, не дома. Потому что в особенностях заварного чая, я расскажу дальше, как его заваривать, его нужно хранить дома в холодильнике. А стики можно брать с собой, они удобны. И одна из особенностей растворимого чая – это то, что очистка и эффект от этого чая, он более сильный, более мощный, я бы сказала, более такой вот строгий. И какие же ингредиенты входят в состав растворимого чая? Это декстрин. Декстрин – это кукурузный крахмал. Во-первых, стимулирует чувство насыщения, то есть чувство насыщения человеку приходит больше, быстрее, я бы сказала. Плюс декстрин, вот этот крахмал, он чистит тонкие и толстый кишечник и регулирует аппетит. Александрийская. Наверняка очень многие слышали название этого ингредиента. Это очень мягкая, ослабительная, улучшает перистальтику. Вот перистальтика в данном случае, чтобы вы понимали, могу сравнить вот с таким массажем. Массаж нашему кишечнику напрямую мы сделать не можем, но вот этот ингредиент, он вот как наши невидимые руки, он массажирует наш кишечник, улучшая перистальтику и продвижение вот ненужного к выходу. Папайя и ромашка – это ингредиенты, о которых мы уже говорили, они также присутствуют в этом чае. А вот я говорила о том, что лучше один раз увидеть результаты, которые дает чай, чем сто раз о них услышать. Я хочу вот представить вашему вниманию, Несколько вариантов фотографий, фотоотзывов людей, которые уже вот пьют этот чай, для того, чтобы вы сами посмотрели на то, какие результаты они получили. Вот Мне очень нравится фотография, вы можете увидеть на экране фотография мужчины. Очень яркие результаты. вот Хочу сказать о том, что за два месяца применения мужчина сбросил два размера рубашки с 4ХОВЛ до 2 xl потерял более 30 сантиметров в объеме и за более чем 10 месяцев применения потерял более 50 килограмм веса. На прекрасных дамах вы также можете видеть потрясающие результаты, которые говорят сами за себя. Еще хочу вам представить вот порцию фотографий, фотоотзывов, которые... Получили люди, и я вам хочу сказать, что в среднем чай дает такие результаты, что за первые 2-3 месяца люди скидывают по 20-25 килограмм. Есть наработки, когда люди сбрасывали более 55 килограмм в течение года, постоянно употребляя этот чай. Мне очень нравится, что я специально в вот презентацию поставила фотографии мужчин, потому что, когда заходит речь о сбрасывании веса, почему-то все думают о том, что это вопрос исключительно женский. На самом деле очень много мужчин готовы вот работать над собой для того, чтобы сбросить этот, этот вес, но зачастую это ну, как бы сделать не так легко. Я вам хочу сказать, пока вот вы можете видеть фотографии, о результатах, которые мы получили в Киеве. За одну неделю применения заварного чая Значит, у некоторых вот наших партнеров получились такие результаты. По весу в среднем около 2-2,5 кг за неделю, по объему в талии от 12 до 15 сантиметров. Также я вам могу сказать за свои личные результаты. Я вот, тоже неделю пропила этот чай. За первые три дня у меня ушел килограмм. Хотя ну, как бы, <смех> меня, я не столько была заинтересована в потере веса, сколько мне нужно было посмотреть вот, на то, как чай работает Вот на любого человека то есть я потеряла за первые три дня килограмм веса потеряла 4 сантиметра в объеме на животике поэтому ну свои результаты я получила плюс у меня улучшилась работа кишечника у меня улучшилось качество хождения вот в туалет поэтому результаты есть и это круто но когда я первый раз познакомилась с этим продуктом, я задала, вот прослушала информацию, поняла, что продукт классный, фотоотзывы меня впечатлили. Но первый вопрос, который у меня возник, зачем мне этот чай, если я в нормальном весе? И я вам сейчас готова дать этот ответ, потому что в первую очередь я это искала для себя. И у меня на самом деле сейчас очень много людей задают тот же самый вопрос. Небольшой экскурс о том, как устроен наш кишечник. Мы часто о нем говорим, о желудочно-кишечном тракте, но не всегда его вот перед собой представляем. Обратите внимание, вот то, что в середине вот наш тонкий кишечник, который очень много имеет изгибов и поворотов, который плавно переходит в толстый кишечник и выводит обработанную вот пищу. Вот представьте себе на минуточку, что во всех этих поворотах, во всех этих отложениях откладывается и застаивается еда, которая вот не всегда проходит. И чем больше мы кушаем, и чем меньше мы чистим кишечник, тем больше у нас остается там налета. Плюс жирная пища, это жирное мясо, это масло, это шашлычок всеми любимый. Он забивает ворсинки в кишечнике, которые там находятся для того, чтобы вот остатки нашей пищи двигать к выходу. Поэтому даже если вы не заинтересованы в потере веса, наверняка вы заинтересованы в том, чтобы получать как минимум витамины. И абсолютно не важно, где вы будете брать эти витамины, хотя бы э, даже если вы будете брать у своей любимой бабушки с огорода самые свежие помидоры и огурцы без пестицидов, но если у вас грязный кишечник, у вас будет получаться эффект трубы. Сюда зашло, отсюда вышло. Вы не будете получать полезные микро- и макроэлементы, все витамины через свой кишечник, где вы должны это делать, просто потому что он забит. А какие опасности еще подстерегают вот тех, кто пока еще не, ну, не думает об избыточном весе и о том, что ему надо худеть? Если мы не чистим свой кишечник, кишечник забивается, появляется вот такой вот животик, который вы можете видеть на фотографии. Животик неприятный, женщины знают, что это такое и как его тяжело убрать. Снова-таки вопрос чистки кишечника убирает вот вздутие, отложение на стенках и непроходимость. Плюс еще один момент, о котором многие не задумываются, это висцеральный жир. Висцеральный жир – это жир, который обволакивает наши внутренние органы, не дает им друг от друга тереться и поддерживает их во время вот того, как мы там или прыгаем, или бегаем, или у нас идет какая-то интенсивная нагрузка. Для того, чтобы вот органы находились в балансе, этот висцеральный жир, он должен быть в организме. Но при неправильном питании, при сидячем образе жизни, при отсутствии там, регулярных физических нагрузок этот листеральный жир, он накапливается, становится больше, и вот от этого жира избавиться просто какими-то физическими нагрузками, прессом или еще чем-то невозможно. Здесь нужно вот брать все в комплексе. И питание, и специальные прописанные нагрузки, То есть от него избавиться тяжело. Чай также решает эти вопросы. Помимо того, что чай очень хорошо чистит кишечник, выводит каловые отложения, ненужные вот отработанные материалы, которые хранятся в закоулках нашего кишечника, чай решает еще очень много вопросов, которые будут интересны многим людям. Я уже говорила о том, что чай чистит печень. Печень является самым главным регулятором, который регулирует качество нашей кожи. Поэтому все вопросы, которые связаны с кожей, псориазы, дерматиты, чесотка, воспаление, экземы, даже вот если брать лицо, это угревая сыпь, акне, вот чай решает эти вопросы, то есть человек, который пьет, мало того, что чистит себя изнутри, но и также получает результат извне. Я вам хочу сказать на собственном примере, у меня сын всего два раза попробовал чай. Вот у него сейчас такой возраст, у него э, есть небольшая э, вот, сыпь, на, угревая, и э, у него эта сыпь стала э, спокойнее, то есть у него ушло воспаление. Вот всего от двух раз того, что он попробовал чай, у него вот это краснота и воспаление на коже ушли. Поэтому, честно вам скажу, лично я, а помимо своего личного интереса, я очень жду этот чай для того, чтобы дать этот чай своему сыну, чтобы решить его вопросы. Плюс решаются такие вопросы, как плохой запах изо рта и от тела, потому что у нас вода выходит разными способами из организма, и один из способов – это пот. Человек должен потеть. Но это является проблемой лишь в том случае, если запах, который получается, он неприятный. Этот вопрос чай также благополучно решает. Обратите внимание, что если вы будете пить чай, вы 100% избавитесь от, желуд... от желудочных спазмов, головные боли и мигрени, я уже говорила о том, что чай решает вопросы, связанные с работой мозга, улучшает кровоснабжение, соответственно, вот, все, что спазмирует или давит на вашу голову, эти вопросы также будут решены. Плюс хроническая усталость и бессонница. Один из ингредиентов ромашка, вы знаете об этом, в комплексе с остальными травами, дает очень хороший результат на решение этих вопросов. Также чай очень хорошо решает вопросы, связанные с суставами, с хрящами, решает вот коленные боли, артрит, суставы, вот, пальцы, кисти. А плюс, а, снижение концентрации внимания, забычивость, это то, что бывает у людей, которые вот, а, озабочены каким-то вопросом. Это также убирается с помощью чая. Поэтому, а, попробовав этот чай, вы а, для себя... Не просто вот решите вопрос коррекции веса, поддержание веса, что тоже немаловажно. Чем старше становится человек, тем сложнее удерживать себя в нормальной форме, потому что все-таки возрастные изменения организма, они сказываются. И я вам хочу сказать еще один момент. Есть один очень немаловажный плюс, бонус, то, что дает чай. Чай а, очень хорошо влияет на снижение алкогольной и табачной зависимости. То есть а, зависимость, когда человек тянется к табаку или к алкоголю, вот чай помогает ее снижать, снижает потребность вот, в этих вредных а, привычках, да, которые имеет человек. А, как этот чай применяется? Вот Мы сейчас говорим о заварном чае. И буквально несколько слов хочу сказать о том, как этот чай необходимо заваривать. Значит, заваривается 1 литр кипятка, туда кидается 2 саше, 2 сашетика чая находятся в одном пакетике, в упаковке чая, которую человек покупает, таких пакетов 5. То есть каждый пакет идет на неделю, и один пакет идет бонусом. Вы можете его оставить на пятую неделю. Вы можете его кому-то подарить. Вы можете его кому-то продать. Вы можете его использовать для дегустации, чтобы показать людям. Вы можете с ним сделать все, что угодно. Так вот, два саше из одного пакетика вы кидаете в литр кипятка, накрываете крышкой и оставляете настаиваться от 6 до 8 часов. В идеале это если вы сделаете это вечером и оставите настаиваться до утра. Вот через 8 часов этот чай будет иметь замечательный такой вот оттенок, очень такой насыщенный коричневый, очень приятный запах. Вы его разбавляете около 3 литров холодной воды и ставите в холодильник. В день вы принимаете в среднем от 360 мл. То есть рекомендовано 360 мл, 240 мл в обед, 120 мл вечером. Вы пьете чай за полчаса, за 20 минут или непосредственно перед едой, Там как, как получается у каждого, по рекомендованной схеме применения. В зависимости от того, какие результаты человек хочет получить, насколько он хочет сбросить или скорректировать вес, эту дневную дозу можно доводить до 600 мл в день. Также есть важные рекомендации, на которые я хочу обратить ваше внимание. Самая первая рекомендация, когда вы из холодильника достаете чай, наливаете вот свои там 240 мл или 120 мл вечерних, есть такая рекомендация, разбавлять этот чай вот, холодный теплой водой до состояния или комнатной температуры, или до температуры тела. Объясню почему. Даже врачи рекомендуют запивать вот витамины, таблетки, добавки, Теплой водой, потому что теплая вода повышает и ускоряет процесс усваиваемости этих вот витаминов, добавок, таблеток и всего остального. Поэтому чай, когда попадает в организм в холодном виде, то есть организму сначала его нужно нагреть для того, чтобы вот принять от него все его питательные и полезные свойства. Поэтому я рекомендую вам его разбавлять теплой водой и принимать для того, чтобы он начинал работать быстрее. Плюс по своему личному опыту скажу, когда он абсолютно холодный, вот только с холодильника, когда ты его начинаешь пить, ну, скажем так, нелегко идет, потому что холодный. Когда вот он теплый, вот, ну, это просто, это просто прекрасно. Далее, вторая рекомендация очень важная. Я хочу сакцентировать на этом внимание, когда вы начинаете пить чай, неважно заварной или растворимый, обязательно нужно соблюдать водный баланс. Объясню для чего. Во-первых, когда человек начинает принимать чай, чай начинает выколупывать, поднимать все вот эти залежи, ворушить все эти отложения для того, чтобы их вывести из кишечника, есть риск возникновения интоксикации. То есть вот эта вся грязь, которая там годами накапливалась, годами лежала, чай начинает ее поднимать, и когда вот оно попадает в кровь, вот эта вот вся грязь, которая готовится на выход человеку, может, человек может чувствовать себя не всегда хорошо, может там начинать болеть голова или вот состояние такое слабое. Это просто потому, что отсутствие водного баланса. Воду необходимо пить, тогда интоксикации не будет. Это первый момент. И второй момент. Несмотря на то, что чай дает очень хорошее... Решение для нашего кишечника, вот для того, чтобы вот проблем со стулом, с туалетом не было. Если вы не будете соблюдать водный баланс, не удивляйтесь, если у вас будут запоры. Потому что когда поднимаются все залежи, когда чистится кишечник, если в кишечнике недостаточно воды, то у человека могут случаться запоры, какие-то неприятности со стулом. Поэтому просто пейте воду, следите за тем, чтобы хотя бы 8 стаканов чистой воды в день у вас было в рационе. Поэтому вот, применение довольно простое, сделали, поставили в холодильник. Не нужно заморачиваться с шейкерами, не нужно бегать с коктейлями, не нужно менять свой прием пищи на что-то другое, не нужно ущемлять себя в диетах. Не нужно винить себя за то, что вы не можете найти в своем графике время пойти в тренажерный зал. Чай действительно тот уникальный продукт, который решает в себе вот эти вот все вопросы своим удобством. Есть еще такой момент, очень часто спрашивают по поводу беременных и кормящих мам. Тут я вам хочу сказать так. Чай натуральный, он состоит из 9 натуральных трав, я уже об этом говорила. В нем нет химии, в нем нет гормонов. В нем нет вредных каких-то веществ, которые могут нанести вред организму. Но так как состояние женщины во время беременности, во время кормления грудью меняется, поэтому я рекомендую тем, кто вот находится в ожидании малыша или вот в периоде кормления малыша, просто посоветуйтесь, проконсультируйтесь с вашим врачом, покажите ему состав и... Просто уточните, может быть, можно скорректировать дозировку, может быть, имеет смысл подождать, пока вы докормите, пока вы решите свои вопросы, тогда уже с чистой совестью можете полностью заняться собой. Поэтому, что я хочу еще сказать по поводу этого чая? Могу сказать только одно. С этим чаем не похудеет только ленивый, потому что куда уже проще? Без тренажерок, без диет, без коктейлей. Без массажей человек пьет чай и худеет. На фотографиях, сейчас я вот вернусь, я хочу вам показать. Обратите внимание, на фотографиях есть значок 5 на 5. Этот значок означает, что заявленный, заявленный минимум компании за 5 дней человек теряет 5 фунтов. 5 фунтов в пересчете на наши единицы измерения массы, это в среднем 2,3 или 2,5 килограмма. Поэтому, друзья, продукт прекрасный, продукт замечательный. С этим продуктом очень легко работать, потому что вопрос действительно актуален. Он был актуален и сейчас актуален, и будет актуален. А этот продукт, который решает так много вопросов в одном только пакетике, это просто настоящая находка.